Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ну а сегодня я с вами поделюсь интересными лайфхаками, как стильно завязывать платок. Кому интересно, продолжайте смотреть.